Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Валкон и я Вичезар. Сегодня мы поговорим о Великой Отечественной войне и подумаем, а что же осталось от победы. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Во-первых, хочу вас поздравить. Все-таки День Победы это великий день, когда наша страна одолела нацистскую Германию, за которую выступала практически вся Европа. И наш народ проявил героические усилия в Великой Отечественной войне и на Трудовом фронте, и на фронте, в окопах, и победил нацистскую заразу. С этим я вас хочу всех поздравить. После этого все-таки мы живем сейчас в другом мире, в другом государстве, с другой системой экономической. Давайте вспомним. А что же вообще происходило на протяжении последних 100 лет? Если мы вспомним 1917 год, после гражданской войны. В 1917 году, напомню, было 170 миллионов граждан российской империи. За период с 1921 по 1941 год население союза советских социалистических республик увеличилось более чем на 50 миллионов человек, а в это время шла ожесточенная борьба между троцкистами-либералами и теми сторонниками Сталина той линии на построение социализма в одной отдельно взятой стране. Так вот, в 1937 году, казалось бы, окончательно победила партия Сталина. И страна пошла по пути строительства социализма. Наращивались производственные мощности, строились заводы, строились гидроэлектростанции. Был огромный трудовой порыв у народа. Тем не менее, конечно, были отрицательные стороны этого периода времени выражены в коллективизации, когда раскулачивание происходило после новой экономической политики, которая дала возможность стране оправиться после гражданской войны. Была индустриализация, естественно, переходил народ из деревни в город, на стройки. Но все это дало возможность создать мощную промышленную державу. Хотя многие говорят, что и в царской России, если мы вспомним, например, военно-морской флот то сегодняшний военно-морской флот по численности где-то сравним с дореволюционной Россией. Так вот, вот это время было довольно сложное, но оно было идеологически обусловлено строительством социализма и стремлением к строительству коммунизма. И вот эта идея двигала народом. И к 1941 году количество людей в стране увеличилось более чем на 51 миллион. За период Великой Отечественной войны проявленный героизм, проявленный трудовой героизм в тылу. И а, вообще идеология, с какими словами шли бойцы а, в атаку? За Родину, за Сталина. Трудовой фронт. Больше все для фронта, все для победы. Такие были лозунги. И наш народ выстоял и победил. И вот эта победа, которую мы сегодня празднуем, она была все-таки одержана тем народом, нашим народом, который строил социализм и коммунизм, и стремился к строительству коммунизма. И если посмотреть как раз послевоенное время, с 1946 года по 1961, также количество людей, во-первых, увеличилось. Вот мы смотрим, да, казалось бы, война прошла, минус 28 миллионов человек осталось в стране и затем уже начиная с 46 года по 61 за 15 лет была построена атомная промышленность достигнут практически паритет с соединенными штатами америки построены ракеты запущен первый космический аппарат запущен первый человек в космос за эти 13 лет страна приросла на 28 миллионов человек это послевоенное время затем Наступил период, когда во власть вошел Хрущев, и начался регресс. Регресс в чем? В политике. Больше стали уделять внимание как раз потреблению, народному потреблению. Идеология стала уже забываться. И период Брежневского правления, как казалось бы, спокойный. Мы его вспоминаем как самое спокойное время жизни страны, когда страна спокойно катилась по рельсам за 30 лет спокойной жизни с 1961 года по 1991 год страна увеличила свое население на 88 миллионов человек это было самое спокойное время больше стало уделяться внимание благосостоянию народа и это время мы вспоминаем как застой и вот в 1986 году при приходе горбачева во власть началась великая перестройка. И если мы посмотрим, что она принесла нашему народу. Распад союза советских социалистических республик. Это отдельная история. Несмотря на то, что всенародное голосование, референдум проголосовали за сохранение союза. По решению трех держав на тот момент Беларуси, Украины и России, Беловежские соглашения были подписаны и страна наша распалась. И вот то, что осталось от нашей страны на тот момент, это Россия, которая взяла на себя все обязательства бывшего Союза Советских Социалистических Республик с 1991 года по 2021 нынешний год. Страна потеряла более 13 миллионов человек, России только, коренного населения. Если говорить о том, что был СССР и осталась преемником Россия то наша страна, как правоприемник, потеряла 150 миллионов человек за это время, представляете себе. И мы теперь наблюдаем за последние 100 лет, что у нас происходило. С начала революции рост населения. Во время войны ушло 28 миллионов человек, погибло за 5 лет, за 4 с небольшим. Затем опять рост населения послевоенные, потом в Брежневское время значительное рост населения. И затем уже с 1991 -го года опять убыль населения аналогично военному времени. Тогда получается логично, логично сегодня предположить, что мы последние 30 лет живем в войне. Она тихонькая такая, которую можно сказать, растляет души. Мы живем в капиталистическую эру. И вот мы живем сегодня в капитализме. Но держава наша была социалистической, которая одержала победу. И, видимо, отношение к победе мы, потомки наших отцов и дедов, к этому отношению какое имеем? Имеем, конечно, потому что и деды, дед мой сражался, дед был ранен. И много моих дядек погибло во время Великой Отечественной войны. Вот памятники здесь стоят недалеко от нас, в деревне Калишева. И мы сегодня констатируем, что была идеология, народ с идеей, с именем Сталина выиграл войну. А сегодня мы живем в ту эпоху, когда по сути продолжается война. Ее можно назвать душевная, когда души губятся, когда вводится цифровизация, когда убыль населения. Значительно, я вот уже озвучивал эту цифру, 13 миллионов за 30 лет. Дети болеют, рост заболеваемости, рост заболеваемости населения вы можете посмотреть нашу передачу о данных по статистике за прошедшие 20 лет. Студент Лесников оставил комментарий на нашем канале. И благодарит наш канал за то, что он освоил основы биолокации. И задает свой вопрос. А можно ли путем биолокации, рамками или маятником определить цель своей жизни? Определить а, кармические свои наработки? Отвечаю на этот вопрос. Да, возможно, только надо с этим поработать очень внимательно. Задавая вопросы и получая ответы. И а, ознакомиться с той книгой, которую мы называли «Основой биолокации». И там вам подробненько подготовка, как нужно подготовиться, что нужно знать и так далее. И так далее. Если студент лестников уже освоил это и у него получается, значит это можно сделать так. Только надо четко вопросы задавать. Так вот, сравнивая то время с этим, мы видим, что и во время войны население нашей страны убыло на 28 миллионов. Ну, вот по таким цифрам, по статистическим. И сегодня мы за 30 лет имеем убыль населения. И вот мы, если берем войну Великую Отечественную, наши деды выиграли эту войну. И им великая слава и благодарность. Бабушки, которые трудились и... Дедушки, которые трудились в тылу врага. И слава им вечная, что они создали промышленность, которая позволила победить, опять-таки, наших врагов. А врагами нашими были практически вся Европа. И сегодня то же самое происходит за последние 30 лет. Противостояние и убыль населения, как во время войны. И рост заболеваемости. И цифровизация, которая оставляет души пустыми. Расчеловечивает людей. По большому счету, идет опять-таки та же война. И вот сегодня мы говорим о том, что люди, будьте внимательны. Давайте не допустим того, чтобы нас победили. Остались еще те люди, которые воевали, которые трудились на трудовом фронте. Их немного осталось. Но вот это их победа. А мы, их потомки, не должны забывать, что всегда рядом с нами... Кто-то хочет нас победить, потому что Россия – это духовный оплот человечества. И мы этот дух должны сохранить. И мы не должны поддаваться ничьим уговорам на то, чтобы сделать страну нашу людей наших цифровыми роботами. И вот за это мы, учитывая память наших предков, учитывая наши победы, и будем бороться за следующую победу над всеми нашими врагами. Ура! Всего хорошего! С вами был Вичезар и Вести Волкон. С Днем Победы! До свидания!